всем привет сегодня мы поговорим о бмв почему я ее делал именно так как я ее делал отвечу на самые глупо популярные вопросы по ней этот автомобиль до сих пор в грунте потому что он меня никуда не торопит лучше пусть постоит на два дня дольше чем чем нужно по тдске у грунта много было споров в комментах утверждение о том, что эта машина теперь труп. Эта машина испорчена. Э, все, что я снимал до металла, сгниет послезавтра. И так далее. Э, то есть ну, в этой струе все вопросы и утверждения были. Коротко об автомобиле. Машина 2003 года. Она уже была вся в окрасе не один раз. У нее были ремонты низов порогов, носика, крыла, капот просто из-за скола вкрашенный, хер его гору раз. Крыша у нее целая, двери у нее в принципе целые были ремонты низов. Багажник у нее уже композитный, там говорить по сути не о чем. Ну, капот алюминиевый не гниет. Так вот, по поводу того, почему снимал все до металла рассуждений таких можно строить ну ходить вокруг да около я человеку на работу даю гарантию я работаю недешевым материалом я уверен в этом материале я знаю что те грунты которые я сюда применяю не защищают кузов от коррозии а на это есть техническая документация к материалу поэтому то что эта машина сгниет послезавтра ну это даже жигули с этим материалом не сгниют послезавтра у BMW металл шикарный, по крайней мере, у этого кузова. Далее, почему же все до металла? Капот. Четыре окраса ремонтных. Я не могу дать человеку гарантию на то, что если я покрашу сверху, это все будет блестеть через месяц. Оно сядет. И оно сядет реально быстро. И потом оправдываться как-то перед клиентом и полировать ему чисто капот, потому что он провалился, я не хочу. Следующее. Из того, что реально можно было не снимать до металла, это крыша и верхняя часть вот так вот по вот эту вот да, у дверей и задних крыльев. Все. Все остальное снимается до металла по простой причине. Снизу были ремонты, которые мне надо открыть и посмотреть, что там происходит, и не зря я их открыл. Двери снизу ремонтные окрашенные, там уже лазили до металла и без меня. Вот эта вот вставка остается, которую можно было не трогать до металла. И на одной из дверей вот эта вставка. Ну, часть. Все. Крыша и верхние части. По работе мне это добавило, ну, назовем, грубо, один день, да, чтобы снять это, ну, так, запасом возьмем с лихвой. Все остальное мне все равно эту работу пришлось бы делать. Проемы я снял до металла с одной лишь целью. Ну, раз уж все, снимал до металла, что тут тех проемов остается снять до металла. Я не снимаю ни за порогов до металла, вот те вот... Под юбочные все пространства Не снимаю до металла Там я просто открашусь и отлачусь Чтобы было все красиво и в глянце И к чему мы как бы идем Чтобы все было примерно в одной толщине Я понимаю конечно что я не смогу Вылить Выпилить и вылить машину Которая красится в разделенке Всю прямо в одну толщину Так как это вышло с завода Так как вышло с завода не будет ни у кого и никогда Повторить заводскую окраску невозможно но мы можем максимально подойти к ее характеристикам, хотя бы. Берем толщиномер в руки и смотрим. Грунт я буду точить под толщиномер. Крыша в горизонте. Ну, в, районе, в районе 200, возьмем так. То есть где-то сейчас может и больше быть. На середине должно быть больше, потому что там два прохода было друг на друга. Да нет, все в районе 190. Стреляем борт. 120, 130, 130, 130. Ну, в таких пределах. То есть у меня есть ориентир, до которого мне точиться. Точиться мне надо примерно до 80-90 микрон. 120, 120, 130. То есть вполне себе нормальная показания 120 130 110 пойдемте капот посмотрим капот у меня до сих пор живет в камере Он мне как бы не мешают тут красился его в уголок поставил. 125 125 В принципе даже в разделенке грунтованные элементы друг от друга вообще в разное время Мы получаем толщину плюс-минус в районе 130 плюс-минус Точить грунт я буду под толщиномер То есть я его буду выгонять примерно в 80 микрон объясняю почему лакокрасочное покрытие в сборе мы сейчас не берем грунт Пирог краски и лака получается примерно в таком формате. Краска 15-20 микрон, в зависимости от цвета, там, типа краски и так далее. А лак 50-60 микрон. Складываем 50 и 20, получаем 70 микрон. Складываем 70 и 80, получаем 150 микрон. Это заводская толщина выхода лакокрасочного покрытия. Она скачет от 110 и до 150 у немцев. Ну, я усредненно сейчас беру. Японцы вообще на 90 сидят. И это для них нормально. Поэтому в теории, я еще не начал красить, как вы видите, ни одного элемента. В теории я выйду в толщину 150, ну, может, там, 160 микрон, плюс-минус туда-сюда. Понятно, что эта машина, э, она не подорожает от этой покраски. Ну, к тому же, она и не подешевеет в таком варианте исполнения при продаже по простой причине. Когда человек, потенциальный покупатель, приходит покупать, и у него на выбор есть как минимум три машины, да? Он одну прошел, прозвонил, там 300, 500, 800, 600, не берет, не берет, не берет, там, к примеру, шпатлевки до хрена, понятно, делалось. Подходит к следующей, у нее там 110, 110, 110, там 600, там 800, там 1000, где-то не берет. Понятно, значит, что-то подкрашилось, что-то осталось в заводе, либо просто было заменено, или нормально покрашено. И, допустим, подходит к такому типу ремонта, берет толщиномер и идет, 150, 150, 160, 140, 130, 150, 160. Ну, Я так грубо беру в пределах 20 микрон туда-сюда. То есть машина в одной толщине. У нее нигде не бьется 1000, полторы, две тысячи и не достает, к примеру. Значит, машина первая не тотальная. Она нигде не кувыркалась. Она вся примерно в одной толщине. Значит, ну не возникает подозрения о том, что у нее были супер какие-то окрасы, друг на друга слои ложились и так далее. И само собой эта машина будет стоить дороже на рынке, чем те, которые по полторы-две тысячи микрон открашены и друг на друга залачены. При таком ремонте, еще раз повторюсь, я уверен, что лакокрасочное, которое я сдам, оно будет в хорошем состоянии долгие годы, делается все одной, специально одной фирмой, чтобы я мог, э, во-первых, гарантировать качество, во-вторых, нету конфликта материала между собой. И а, по поводу воды, вот что самое главное, вода – это очень дорого. Это невозможно покрасить в наших условиях. Нужна специальная камера, нужны специальные пистолеты, нужны специальные руки и так далее. Из всего вот этого, что я перечислил, то, что вы писали в комментариях, реально нужны просто руки. Даже не специальные, нужны просто руки, которые знают, что, что делать с водой. Во всем остальном это, первое, не дороже. Второе, это, как по мне, так это качественнее и быстрее даже, чем сольвент. Третье, да, это просто технологичнее, потому что как бы сольвент это уже ну, такой, даже не прошлое, а позапрошлый век. А вода это как бы настоящее, так вот хочется работать в настоящем, а не в позапрошлом. И поэтому мы к этому как бы вот шли, пришли, стремились и наконец-то в этом будем работать. Поэтому это BMW, это просто как образец того, как я хочу работать, как я хочу выполнять свои работы как показатель там, допустим будущим клиентам которые хотят сказать а что ты как ты будешь теперь работать вот так я буду теперь работать и вариант по поводу цены тут уже нет варианта знаете а я хочу подешевле хочешь подешевле это не ко мне я называю цену она изначально высокая если вас что-то не устраивает пожалуйста гаражи гаражи сольвент а бы какой материал мы дешевым работать теперь не будем а если будет что-то из дешевого и интересного, это будут просто тесты, проверки на то, какой вообще материал есть сейчас на рынке. На этом у меня все. Пишите ваши комментарии. Мне нравится их читать. Благо, я пока что я еще их успеваю читать. Но в остальном будем разбираться чуть-чуть попозже. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока.